Первым делом, первым делом обновление. Ну девушки, а девушки потом. Вышло, вышло таки все-таки родимая первая бета-версия iOS 12 и прямо сейчас расскажу вам, как установить новоиспеченную iOS на ваше устройство без регистрации, смс, быстро, плавно. В общем, все, как мы с вами любим. Поехали! В преддверии WWDC18 мои друзья из iMobi выпускают новую утилиту AnyTrends Cloud. Помимо этого, они сделали конкурс в честь выпуска нового приложения. Принимай участие по Ссылки в описании и получи шанс выиграть iPad Pro 2018 или Google Home. Удачи! Несмотря на то, что я рассказываю об установке первой бета-версии iOS 12 с неким энтузиазмом и даже живучестью, все равно стоит у себя держать в голове, что... Любое крупное обновление ⁇ это важный процесс, и перед ним необходимо сделать резервную копию вашего устройства в iTunes, потому что может случиться что угодно. Прилететь метеорит, разрядиться компьютер, разрядиться iPhone, сломаться проводка, да что угодно, короче говоря. Помните всегда о создании резервной копии. После создания резервной копии вы переходите по ссылке в описании к этому видео и попадаете в паблик моего проекта Apple Finder во Вконтакте. Здесь вы сможете скачать профиль конфигурации для разработчика, опять же, по соответствующей ссылке. И если вдруг у вас что-то не получится в процессе установки или вы вдруг не поймете, как настроить ваше устройство после обновления, можете всегда задаться вопросом в, опять же, группе во Вконтакте и дружелюбное сообщество канала вам поможет. Как правило, это у нас самая обычная практика помогать абсолютно всем пользователям, особенно новичкам, если у них вдруг что-то случается или не получается с обновлениями с iOS, устройствами и так далее. Затем выводите пароль для того, чтобы установить первую и последующую бета-версии iOS 12, перезагружаете устройство и после его пробуждения в конце вы заходите в настройки «Основные обновления ПО» и ждете, пока новая испеченная прошивочка прилетит на ваше устройство. Я не понимаю, почему я с таким трепетом и щепитанием встретил iOS 12, однако совсем скоро на канале выйдет полный обзор iOS 12, расскажу вам обо всех основных функциях, будет множество сравнений, пересравнений, фишек, перефишек, в общем всего самого интересного. Если был полезен вам, то поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и распространите этот ролик во всех своих социальных сетях, где вы зарегистрированы. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!